Оу, oh, девушка. Как бы нам ее описать? Ну, во-первых, милая. Я бы даже сказал, загадочная. Пухленькая в нужных местах, а главное, у нее выразительные глаза. А теперь давайте то же самое, только на английском. She's such a cutie. And uh, she's... Uh, как бы... Ну, то есть, по-английски пока не очевидно, как это сказать. Всем нам периодически приходится описывать чью-то внешность. Как же не сделать комплимент той красотке в Инстаграме? А ведь она не говорит на русском. Но иногда мы просто читаем описание чьей-то внешности, например, Мона Лизы в Лувре или Ким Кардаши в GQ. Сегодня в очередном видео мы научимся описывать внешность на английском, делать комплименты и узнаем, как все-таки сказать на английском, что кто-то выглядит сногсшибательно или изящно. Узнаем устоявшиеся фразы, например, что значит «You look like million bucks», She's и подобные. Ну и конечно же у вас будет возможность проверить свои новообретенные знания за счет теста из 12 вопросов, подготовленного специально для вас. Итак, приступим? Да. Следует выделить три способа описания внешности. Начнем пожалуй с самого элементарного. Ты высокий, я красивый, ну она тоже красивая. Все это говорится по одной схеме. Все просто. Сначала говорим о ком идет речь. «Я», «Ты», «Он», «Она», «Они», «Мы». Потом обязательно идет «Арамис». Ну, то есть форма глагола «to be». «Are», «am», «is», «Арамис». Сейчас о чем нет? Ну, no, мы говорим на одном языке, я секу о чем-то. Получается «I am», «He is», «They are», «We are». Ну и дальше описываем внешность. Например, «You are tall», «I'm beautiful», или в моем случае, как мужчины, «handsome». А она просто силач. She strong. Или вот. This guy is very strong. He possibly a bodybuilder. This guy is very strong. He is possibly a bodybuilder. Этот парень очень сильный. Возможно, bodybuilder. Все по первой схеме. This guy is very strong. Ну или, как мы описали Монализу вначале? Милая, загадочная, пухленькая. She is sweet. She is mysterious. She is plump. Но еще мы сказали, что у нее выразительные глаза. И вот на такой случай существует вторая схема. Сначала также говорим, о ком идет речь. Я, ты, он, она, они и так далее. Потом have или has. Ну и в конце также описываем внешность. И вот здесь, дорогие друзья, вы можете от души разгуляться. У нее выразительные глаза? Это несложно. She has expressive eyes. А сейчас готовьтесь. Будет про красивые голубые глаза, но не пугайтесь. Look, she has blue, eyes. Look, she has blue eyes. Смотри, у нее голубые глаза. Фраза, конечно, яростно прекрасная, но советую вам говорить ее в менее напряженной обстановке. При этом вторая схемка все так же работает. She has blue eyes. Кстати, с голубыми глазами есть классные идиомы. Смотрим. Идиома Blue-Eyed Boy. Дословный перевод – голубоглазый мальчик а смысловой перевод «фаворит», «любимчик». Например, «Tom McQueen был его фаворитом». Кстати, это видео было в нашем инстаграме. Мы почти каждый день постим там разные крутые выражения и идиомы. Так что подписываемся. Приду, проверю. Ну а если говорить об отдельном предмете или о части тела, то работают те же способы. В приведенных схемах обратите внимание на «it». Это it можно заменить на что угодно. Например, этот диван такой мягкий. This sofa is really soft. It здесь меняется хоть на диван, хоть на руку, хоть на нос, хоть на щечке той самой. Из простого на этом все. Но есть выражения, например, ты выглядишь так, как будто только что сошла с подиума. Или ты выглядишь так, как будто тебя только что переехал поезд. Все это узнаем в сегодняшнем выпуске, поэтому оставайтесь со мной до конца этого видео. Предлагаю вместе попробовать описать кого-нибудь известного. Например, Ван Гога. У него есть борода. He has thick red Да-да, густая и рыжая борода. Вообще, густая борода будет thick beard. Real thick beard. Ну, что еще? He is Он блондин. I'm James Blond. Кстати, вот что интересно. Про Ван Гога мы скажем he is blonde, а про Мерлин Монро she is blonde. Видите разницу? Да, не в картинках, мы про написание. Звучит и Бланд и Бланд одинаково. Вот только Бланд для мужчин, а Бланд с буквой И для женщин. Запомнить можно так, что у мужчин волосы короче, слово короче. У женщин волосы длиннее, слово длиннее. Также и для брюнеток. Брюнетка это брюнет, а брюнет это брюнет. Ну и для полноты картины, Redhead это люди с рыжими волосами, и мужчины, и женщины. Короче, блондинки, брюнетки и рыжие – это Blunt, Brunette и Redhead. Остались только лысые. Лысые – это Bolt. I'm Bolt. James Bolt. I'm Bolt. I'm Bolt. Я лысый. Вернемся к нашему Ван Гогу. Дэнни, скажи нам, какие у него глаза? It's Sorrowful Little Eyes. Sorrowful Little Eyes. Маленькие печальные глазки. Итак, Sorrowful Eyes – это печальные глаза. Эй, Ван Гог, слушай, может челочку вниз опустим, а то чего у него лоб такой здоровый? My forehead, my rules. Эй, да ладно, что ты заводишься? Короче, forehead это лоб. Я подумал, а если что-то такое, что не бросается в глаза на этой картине при первом просмотре, и спросил об этом у своих друзей из арт-школы об поп-арт. И что ты думаешь? Поговорил с ними и понял, почему у него такие грустные глаза. Вообще-то, мало того, что он рисовал себя сам, потому что у него не было денег на натурщиков, так еще и Ван Гог был реальный псих. Он отрезал себе ухо. Он отрезал себе ухо. Что? <свистит> <свистит> здесь еще все нормально, но вот на автопортрете через два года этого уже не скрыть. И вот здесь, he has no ear, у него нет уха. Запомните это выражение, потому что я сам не знал, но в арт-школе мне сказали, что еще и Лиза себе кое-что отрезала. И на картине, кстати, это видно, но не чуть позже. А насчет Ван Гога. Мало того, что he has no ear, так еще he is so bony. Он такой костлявый. Или можно сказать skinny. Так, стоп, кто писал это текст? Что-то мне не по себе обсуждать костлявых мужиков с отрезанными ушами. Хочу что-нибудь прекрасное. Например, эта блондинка. Я почему-то решил, что эта дама-сережка и блондинка, хотя есть вероятность, что у нее вообще нет волос. А вы как думаете? Что бы вы о ней сказали? Скажем, выглядит она элегантно. She looks dapper. Ну, или можно сделать комплимент. You look dapper. Ты выглядишь элегантно. No, you you look dapper. Хм, что еще? She has expressive eyes. У нее очень выразительные глаза. Так и что и даме в Инстаграме. You have very expressive eyes, Mercy. Very expressive eyes, Mercy. У тебя очень выразительные глаза, Мерси. Мерси это просто имя девушки, а там уж сам смотри, как ее зовут. Но если мужчины посмотрели на глаза, то дамы явно обратили внимание, что she is slim built. Она худенькая. Если вы из тех, кто постоянно хочет быть slim built, ставьте щедрый лайк. Также she has pale skin. У нее бледная кожа. Заинтриговавшись информацией о Ван Гоге и Мони Лизе, я спросил в арт-школе об поп-арт про девушку с сережкой. И правда, теперь вижу. Вы заметили, что она довольно скромная, бедно одета, но при этом у нее дорогущая жемчужная сережка в ухе. Сережка сильно меньше жемчужной, сегодня может стоить аж под 7000 долларов. Откуда у нее такие серьги? Знаете, есть такое выражение на английском «You look like a million bucks». Ты выглядишь как миллион долларов. И при всей своей скромности эта блондинка с серьгой выглядит реально на миллион долларов. А если человек ну не дотягивает до миллиона, то можно сказать he looks like a thousand bucks. Он выглядит на тысячу долларов. Запомните эту фразу. You look like. Ее можно использовать сравнивая с чем-то прекрасным. ты выглядишь как спелый персик. Ладно. You look like you just walked off the runway. Ты выглядишь так, как будто только сошло с подиума. Также можем сказать: You look like you have been hit by a truck. Ты выглядишь, как будто тебя сбил грузовик. Или можно сказать: Looks like you just rolled out of bed. Выглядит так, как будто ты только что проснулся. А еще эта фраза очень важна, потому что именно с ней можно задать вопрос. What do they look like? Как они выглядят? Или What does she look like? What does she look like? Как она выглядит? А если убрать слово what, то можно спросить Does she look like me? Она похожа на меня? Ну или Does it look like avocado? Это похоже на авокадо? Вроде бы узнали много про фразу Look like Но есть еще фраза Look alike Как она по-вашему переводится? Например, Морган Фриман говорит do we, look alike? do we look alike? Как это можно перевести? Пишите правильный ответ в комментариях. Мы выглядим как Алики. Мы смотрим на одинаковых. Мы похожи друг на друга. Путин. Только один из этих вариантов правильный. Ладно, мы обещали вам рассказать про то, что себе отрезала Мона Лиза. Ребят, это же видно. Поставьте на паузу и напишите в комментах, чего у нее нет. Ну гляньте, это же очевидно. И... Ладно, шучу. Пальцы все на месте. У нее нет бровей. Серьезно, у нее нет бровей. Сбрила! Как выяснилось, это было модно. И при том, что выглядит эта дама богато, она вообще без каких-либо украшений. Кстати, будь Монализа нашим современником, наверное, она бы выглядела вот так. Насчет арт-школы об поп-арт. Это классные ребята, и мы решили с ними скопироваться и сделать курс одновременно и про английский, и про искусство. И по такому поводу мы написали целую программу обучения. Если вам интересно, что это за курс, Переходите по ссылке в описании. Чтобы все запомнить, пройдите тест из 12 вопросов. И эти три схемы будут отлетать у вас от зубов. Пройдите тест из 12 вопросов. Ссылка в описании. Не забудьте поделиться этим видео с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи.